Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить зефир из винограда. Подойдет любой виноград, у меня в данном случае домашний. Виноград необходимо помыть и отделить от веточки. Так как виноград с косточками, необходимо удалить косточки и отделить мякоть. Если вы покупаете виноград, то, конечно, лучше купить без косточек. Это упростит процесс приготовления. Пробиваю все погружным блендером. Пропускаю через сито. Отмеряю 300 грамм. Добавляю 150 грамм сахара. И отправляю уваривать на огонь до густого состояния. У меня на это уйдет после закипания минут 10. Вот так у меня уварилось пюре. То есть практически в два раза уменьшилось в объеме. Переливаю в другую мисочку. И даю полностью остыть. Пюре охладилось и застыло. Стало таким плотным довольно. Перекладываю в дежу миксера. Добавляю два белка крупных яиц. Теперь взбиваю миксером минут 20. Вот такое получилось у меня пюре. Отставляю в сторону. Для сиропа мне понадобится 350 грамм сахара, 160 грамм воды и 12 грамм агар агар-агара. Сироп ставлю на огонь увариваться. После закипания пройдет буквально 5-6 минут, и я покажу, на что ориентироваться. Либо, если есть термометр, то уваривать сироп при постоянном помешивании до 110 градусов. Сироп готов. Вот Стекают такие ниточки. И застывают. И добавляю тонкой струйкой в мою первообразную массу. Зефир готов. После добавления сиропа я взбивала еще полторы минуты. Вот такой он получается. Возьму мою любимую насадку 1М. Открытая звезда. На 6 случаев. Отсаживай зефир на силиконовый коврик можно на пергамент. Управляю стабилизироваться при комнатной температуре примерно 6-8 часов. Прошло достаточно времени, зефир стабилизировался и не липнет к рукам. Теперь посыпаю сверху сахарной пудрой и собираю зефир. Зефир получился идеальный. По высоте можете регулировать самостоятельно, вот такой он пружинистый. И покажу в разрезе. Зефир хранится примерно 2-4 недели. И свежесть свой сохраняет дольше, если хранить в холодильнике. И, честно говоря, с холодильником мне больше нравится. Поэтому пробуйте приготовить по данному рецепту. Рецепт рабочий. Получается абсолютно из всех ягод и фруктов. Кому рецепт понравился, был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока.